Кукушка кукует. Погода радует. Погода офигенная. Всем привет! Первый видос в этом году. Короче, у нас сегодня такой денек. Жека. Жека не знает, что делать с металлоискателем. Жека не знает, что делать с металлоискателем. Купил прибор. Эквинокс 600 -ый. Вот это его сейчас что показывает он звук или что? А это громкость, походу, да, да, да это громкость, Сейчас разберемся. Короче, новый прибор после.. Какой был у тебя евро, да? 350, да. гарик, да. Ну вот, сейчас будем, как сказать, эксплуатировать по такой траве. И, кстати, на этом месте были находки. То есть может даже не может, даже ЖК по-любому что-нибудь наковыряет. И хотим сегодня сделать сравнение с гаретом закопаем монетки посмотрим по глубине как эквинокс будет работать и гарет но с эквиноксом нужно сначала разобраться потому что жека еще не знает как с ним Катушку можешь пониже опускать по траве и похуй у тебя же защитка стоит да да а. Короче, сигнал прям пиздатый, я ебал его 25, что ли, это оно. серебро. Серебро, а мне кажется, это какая-то ведро. Какая-то ведро. Ну мне я обязан был это выкупать, не надо понимать, что это. Конечно. А как тебе сам трек вообще? Промахнулся, да, чутка? Да, как, как, мне кажется, он там был. Главное, не попасть в просак. Помнишь? Так, да. Сигнал некопаемый, Потому что грунт твердый Да, это трава еще такая Ну, и херово копать Давай я подержу прибор А ты выкопаешь прям мощно Сейчас махну рядышком и сразу монетка А, да это опять ходячка золотая блин. Ходячка золотая, да? Ты не выкопал? Убери комок Ну-ка, стой Прям вот центр, вот он центр. Ага. О, что-то ебнулось, слышал? Да. Сип, сип. Там, по-моему, патрон какой а, канина. Канина. Ну слушай, Жека, ебта, это уже находка. Нормуль. Ну, видит, конечно, он намного больше, чем город Тут бабки не ходи. О, смотри. Это уже больше 30 сантиметров. Поздравляю. Спасибо. Держи. Она еще кстати, такая ничего. Прикольно. Куплю чуть больше, чтобы не на камеру. Я не с собой деньги, да? Ну а я. Чтоб не на да. Ну, канинка. Нормально. Какого такой вот? Что-то здесь не видно. Так, Вот так вот. Первая находка и квиноксом. Ямки закапываем. Как все было, как было, все, все. А, ладно, вот это местами поменять, да? Нет. Не-не-не-не, все было правильно. Да-да-да, вот все. Вот, вот так вот, ну, да. Все. Пазл. Вот так нахуй. Вот так вот. Завтра с рассадой приеду, посажу еще, чтобы ямы не было. Паспорт предлагает к лицу. Паспорт. Так, ну ладно, что. Погнали дальше. Да. Нашли сигнал. Помаши, помаши, Жека. Короче, там у кого эквеноксы есть, там что-нибудь, может, какие-то подсказки пишите, Жека будет читать в комментариях. Можешь пониже опустить. 30-31. У меня на гарете показывают... Сейчас я покажу. Я бы не стал, конечно, этот сигнал снимать, но он хороший. У меня показывают... 88, 87 С другой стороны Даже до 90 доходит Сейчас будем копать, смотреть Я думаю уже, что это монета И скорее всего это капуста Но я гадаю Сейчас я копну Поснимай он включен уже. Оо. Соплей полный нос, бля. Вообще на свет висят не надо сильно копать Сейчас ее бах и в Я прям что-то почему-то уверен, что это монетка. Ну, конечно, может быть и какой-нибудь кусок алюминия. Пусть будет монетка. О! Че это такое, сука? А -а -а -а! Я злой Это пуговица <с> Алюминиевая Ну, прикинь, как монета Вообще прям показывала четко Ладно, чё. Че? Тоже первая находка Вытаскивай, вытаскивай его, что ты? Ну что? Что здесь Ну ка лопату в сторону убирай, убирай лопату в сторону, потому что она мешать будет. А до кусок вот так хоп там, Видишь, значит куски в этом. Ну ка она поснимай. Давай лопату, я сейчас буду ковырять. А да, вот так снимай, только не закрывай камеру руками. Нажимай на экран. А? Угу. Все? Давай снимай, сейчас будем с тобой. смотреть что тут у нас есть. Снимай сюда, а. чтобы угу. видно было. Есть думаю, еще шок. Хайбита монетка. Монеточка, а? монеточка думаю, что попадется. Угу. А -а -а, проволока попалась. Проволока! монеточка не получилось ну, Я ничего? думала, уже что что-то ценное ну, будет Всякое бывает Бывает, монеточка ты выпадает что? Ты куда свою монетку-то делал? Давай. Она у меня в руке А Ты не потеряешь? Покажи Нет. свою монету а, Ну-ка, покажи Вот, как у меня Андрей монету нашел Ну-ка, переверни ее Вот такая вот а. только, только не видно, какая Это она. называется царица полей Царица полей? Да Их... Вот так вот еще где-нибудь Давай. Ой, здесь боже коровка. Это что ли она была кладом? Да нет. Это клад. Боже коровка? Ага. Сейчас я ее заберу. Ой, то есть. Лети на небушка. Вот, все, пустил. Вытаскивай камень. О, это не камень, а правка. Это земля, Оба, давай, давай. Опять проволока. Да? Ту ёб ты! Все, закапывай на место его, ставь аккуратненько. Иврачева, да, о да. молодец. Все, и затопчим его, Оба. Че еще одну пойдем искать? Да. Давай. Давай. Это что? Ой, это класс. Класс. Нифига ты его вытащил. Ай! Вот что? <сínt> <сínt> <сínt> это такое, Лео? Я сам не знаю. Ну, кольцо какое-то оно. Ну, ну все, ямку закапываю нормально. Не-не-не, не надо ее наверх на... Закапывай, ставь на место. Во, а ее наверх ложи. Кого? Ну, находку. Покажи еще, скажи зрителям, что это такое, то объясни. Это кольцо какое-то, ну железное. А чего? Ну давай хоть посмотрим, что Я это. Вам скажу, оно ржавое. Ржавое? А да. чё шепчешь-то? Там и так тебя будут все слышать. Ну, вот так вот колечко нашли. Что, давай пойдем еще что-нибудь поищем? Да. Давай, пошли. погнали. погнали. Давай. О. Ну, Андрей думает, что это сейчас попадется пробка. О. Ну, я думаю, это пробка, скорее всего. Ну-ка, давай сейчас попалась. прибором проведем. так и надо еще искать. Это у тебя постоянно попадается все в открытую. Лопату убери. Убирай всегда в сторону, когда проверяю. О, не выкопали, Лёва. Аккуратненько. Попробуй. По краешку, да, ну-ка нажимай Давай вот давай, давай, вот теперь потихонечку выкидывай Недалеко, рядышком Выкидывай где-нибудь, а, ага. Во, все, убирай лопату Ну-ка, нет, дай-ка я выкопаю Дай, поснимай вот, включим уже, все Давай попробуй Опа, что-то я, по-моему, сам проткнул О, смотри, Лев Железяки. железяки а показывала как будто там монеты глубоко в земле видишь показывал как цветной сигнал как будто монетка оказалось что это железка Давай, что там, траву я не траву снимаю. пониже катушка пускай сбоку вот слева направо аж тебе говорю маши катушкой о не тяжело Давай возвращайся обратно. Вот здесь вот посмотри, Лёва, вот это все посмотри. Вот здесь вот, давай. Нет, ты не юлась по траве, а сбоку, слева направо води его. Ты мне сейчас катуху отломаешь. Так-то катуха нельзя сильно бить по земле. Води и иди ко мне, води, слева направо, иди в мою сторону, потихонечку, мелкими шагами. А слева направо кто будет водить, я? А? Смотри. Давай, давай, давай, бери еще раз, пройдешь, маленько. Давай, бери. Не, возьми лучше, как ты его держал. Да, вот так вот. Все, вот так, смотри, идешь, быстро не ходи, потихоньку. О. И слева направо водишь. Ты сигнал то хоть один найди. Давай, давай. О, что-то есть. Очень глубокий сигнал, мы его копать не будем Неохота. охота, тем более он не, не хороший Это банка. Банку мы не будем копать, да? Там было выражено, что это банка. Не, я просто уже знаю. В смысле, как это? Ну я привык уже к нему. Это, что, это, что? <coughs> это пробка. Пойдем вон там еще посмотрим, в по той стороне. Это что? Тоже пробка. <звуки> Короче, мы с Жекой покопали. Покопали. Накопали вот такие вещи. Сейчас покажу. А, вот здесь покажу сейчас. О. <с> Жека сразу своими квиноксом нашел конину. Обычная конина. Медная. Потом вот такая штука, короче. Это пуговица. Немножко неприятная в руках держать. Это от панталона Екатерины II. Ну, так сказал местный там один человек, что подогает, это этот панталон Екатерины Второй. Ну, такая пуговича. Надо руки помыть. А это, говорит, это медная штучка. Это, короче, это, как сталь, пломба, пломба. От трусов, Екатерина Второе. Чтобы она не изменяла никому. Ну, ее ⁇ кто-то сломал, какой-то рыцарь богатырь. Она же раскололась, да. Короче, такие находки сегодня ни о чем. Не, ну это заебись, что мне Эквинокс показывал, да, Я когда нашел канину, он прям сказал, это конина да, есть, динамик прям говорит. Специальный Эквинокс с голосовым этим да. помощником. Сигнал копаемый канина. Да. Цена, цену сразу озвучивать, чтобы ну, копать, не копать, там по цене уже ну, прикидываешь сам. Вот, вот, Канина это вот просто дорогая была. Ну и мы, короче, покопали, решили поехать домой. <coughs> в одном месте остановились. Жека опять же достал Эквинокса. Думает сигнал что-то какой-то охеренный. А тут вот, вот такой вот сигнал, короче, попался. Оцинковка или что я хрен его знает. Ну, две трехлитровые бутылки пива в ведре стояли. Поводил, поводил, траву поднимает, а там вот, пожалуйста. Ну и мы думаем, ладно, сегодня уже копать не будем. Взяли ему по пирожку. Сырка, сосисок. И вот сидим, отдыхаем на огороде. Все, на сегодня у нас вот эта находка, вот пока не закончится. Ну, вторая еще стоит. Надо их как-то уничтожить, потому что такие находки, за такие находки, блин, я не знаю. А, Подсудимая. Ну все, короче